Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ольга Зарубина. Я преподаватель Международной Академии Естествознания Анатолия Некрасова. Сегодня я хотела поговорить с вами о такой точке опоры, как вера в добро. Вера в добро не конкретного человека или группы людей, а вера в добро как в большую движущую силу. Я вспоминала самые непростые, трудные, болезненные ситуации в своей жизни, когда я теряла самое дорогое, что у меня было, меня спасала вот именно эта вера в добро. Тогда это получилось неосознанно, но не было никакой поддержки и я внутри себя нашла эту веру в добро и вот она стала моей точкой опоры осознанно я поняла это уже потом но вот когда были те ситуации когда мне не мог помочь никто я была одна на одна, вот со, своей, со своей задачей, да, и вот именно вера в добро мне очень помогала, я что-то начинала делать, хотя бы самые маленькие действия, чтобы исправить ситуацию, да, или исправить свое внутреннее состояние. И вот вера в добро мне очень помогала она меня двигала я опиралась именно на нее и вы знаете это дало свои результаты через какое-то время я поняла что я очень многое могу сама без поддержки без какого-то наставления да чтобы кто-то мне помогал. Вот так случилось, что именно вера в добро дало очень хороший результат в моей жизни. И я вам очень желаю, чтобы у вас тоже получалось всегда верить в любых ситуациях, что добро, оно на вашей стороне.